Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав, вы на канале в крипто -теме». Сегодня очередная порция новостей из криптомира и, естественно, посмотрим на технический анализ некоторых криптовалютных пар. Сегодня будем рассматривать Tron, EOS, немножечко затронем эфир, ну и куда же без биткоина. Давайте начинать! Приветствую тебя, коллега!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 Решение относительно ETF по биткоин Очередного ETF И вот в данном видео Которое называется как Криптоэксклюзив When ETF we are very close Ну да хрен там Мы very close Потому что данный ETF снова был перенесен Якобы на лето И ну, насколько это very close, вы можете, конечно, решать для себя сами, но по мне так это недостаточно близко. И все-таки еще вот эта вот тягомотина криптовалютная, она пока еще будет продолжаться. Под тигамотина я имею в виду, ну, возможно, какие-то походы к обновлениям определенных лоев или же очень вялый и плоский флет. Ну, там... Там посмотрим, это решают великие мира сего. Ну и собственно из-за остановки правительства, работы правительства, как вы знаете, да, которая остановлена в США, заявки от компаний VanEck, VanEck и SolidX были отозваны и поданы сначала. В результате этого, собственно, действие, новый дедлайн по данным заявкам будет летом. Ну, собственно, что я уже и сказал, то я вам кратко пересказал вам суть данного видео, чтобы вы не заморачивались и не просматривали его. Следующая интересная новость, которая интересует, естественно, нас с вами, как криптоэнтузиастов, криптотрейдеров, криптолюбителей, называйте как хотите, это очередная попытка хардфорка Константинополь на эфире. Ну и, собственно, будет она принята уже завтра, имеется в виду эта попытка, ну и будет ли она проходить легко, это, конечно, вызывает сомнение, потому что предыдущий перенос данного хардфорка, что то также не исключается и завтра, он особо не повлиял на цену, но возможно потому, что этот хардфорк не будет себе нести столь значительных изменений, ну и возможно, опять-таки, все-таки это будет хардфорк и, возможно, в случае успеха цена немножко выстрелит вверх. Поэтому наше мнение, советуем обратить также внимание на эту монету, потому что все-таки это эфир, все-таки это вторая по капитализации, все-таки это хардфорк. И последняя новость перед тем, как перейдем к техническому анализу криптовалют, это то, что Tron объявляет о хардфорке когда он будет происходить я к сожалению сейчас сказать вам не могу почему то я эту информацию пока не нашел если вы знаете об этом пожалуйста напишите в комментариях но я думаю что в ближайшее время это уже информация будет известна. ну а сейчас давайте переходить непосредственно к анализу графиков а начнем мы сегодня пожалуй с низу вверх все таки и в самом конце будем говорить о дедушке криптовалютного мира и начинаем мы сегодня с Монета Binance Coin. Ну и как вы можете видеть, что данный криптоактив, он все-таки ушел на коррекцию, как мы и говорили о том, что есть риск пробоя вот этого вот лоя нисходящего канала или нижней границы нисходящего канала, после чего инструмент в классической теории, естественно, может устремиться вниз и уйти более, на более глубокую коррекцию цели о которых мы говорили в предыдущих видео это 38 по FIBA естественно ну и 50 по FIBA собственно какая здесь ситуация то есть вы можете видеть то что как раз мы можем подойти на вот этих вот уровнях приблизительно еще и здесь может быть затронут 200 и мовинг что также может говорить о определенной поддержке на данных ценовых диапазонах в данный момент наблюдаем коррекцию и, скорее всего, считаем, что она будет снижаться. Возможное снижение до 23 сатош. Сейчас поговорим о Троне и здесь ситуация разворачивается таким образом. Обратите внимание, когда весь остальной крипторынок рос, Трон давил на коррекцию. Сейчас же, когда рынок наоборот падает, трон начинает потихонечку-потихонечку расти. Тем более, что в преддверии еще и новости о будущем хардфорке э, эта тема может, конечно, немножечко подтолкнуть э, саму монет. То есть, получается, что в данный момент э, этот криптоактив, он, ну, можно сказать, что нацелен против рынка будет ли это продолжаться достаточно долго нужно будет наблюдать сейчас он находится по 200 мувингом который естественно является для него достаточно сильным сопротивлением и нужно будет наблюдать исключительно как будет реагировать цена на эту зону ну а те кто уже вошел вы естественно можете стопы немножечко подвинуть и держать данный криптоактив он может себя отработать по крайней мере Сейчас он пока показывает достаточную силу. Криптоактив EOS и данная криптомонета остается также сильнее остального крипторынка. Смогла продавить свою границу верхнего фрактала. То, что не изобразили ни биткоин, ни эфириум. И, собственно, эта вещь говорит о том, что данный криптоактив он сильнее этих мастодонтов, но все так же вы можете наблюдать то, что вот этот вот продавец, который появился здесь, он собственно сейчас еще и превалирует. Здесь мы отметили небольшой диагональный тренд и посмотрим как он будет разворачиваться. Пока что ситуация с коррекцией до 38 по FIBA, а там уже будем наблюдать. Там где-то рядышком будет примерно на 0, на 50% еще и 200 мувинг, плюс диагональный тренд, да, плюс, ну, до нижней границы, это уже будем смотреть, потому что пока ситуация не ясна еще по данному криптоактиву и расценивать его с точки зрения покупки пока еще не стоит. Ситуация по эфиру, друзья мои, как вы можете видеть, вот данный диагональный канал, в котором двигался эфир, он сейчас пробил его нижнюю границу и, собственно, она для него стала теперь с сопротивлением, от он пока отыгрывает ситуацию. Здесь мы можем видеть, точно так же, как и на остальном крипторынке, 200 й мувинг рядом, который говорит о поддержке криптоактива. И ситуация на нем похожа, естественно, с бенчмарком криптовалютного рынка биткоином, который, у которого диапазон хода немножечко цены немножечко шире и он здесь наоборот показывает движение непосредственно в этом фрактальном диапазоне и как мы можем видеть то что практически до 200 мувинга он все таки дошел сейчас находится 0.50 по FIBA. и в принципе еще возможен вариант а я напомню то что наш потенциал это четыре с половиной тысячи о котором мы говорили он еще сохраняется если естественно будет пробой этих всех вещей то есть нижней границы фрактала, от которого он двигался пробой 200-го мувинга и дальнейший бастион, который может сдержать это движение, это 3500, 3550. Данные цены. Если актив уйдет ниже, ниже, этих цифр, то, соответственно, но ну, пока что надежда на восходящее движение будет потеряна. Друзья, если вы еще не подписаны на наш канал Telegram, то рекомендую это сделать, так как каждый день мы выкладываем в первой половине дня оперативную информацию по топу криптовалют. И я думаю, что если вы интересуетесь, вам будет не лишним. Напоминаю, что мы делаем классический технический анализ активов и отталкиваемся непосредственно от него. Также хочу затронуть сегодня еще информацию по рынку Форекса, валютному рынку. Там ситуация нам интересна с британским фунтом, а именно мы считаем, что он сейчас находится в стадии дисбаланса. И сегодня нами были набраны позиции против этой валюты, достаточно большое количество. Я думаю, что будем смотреть, как она себя будет отрабатывать. Скоро конец месяца, будем подводить итоги по торговле, так что следите за каналом. Не забывайте активировать уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Также не забывайте подписываться на мой YouTube канал, чтобы не пропустить новые видео. На этом у меня все сегодня. До новых встреч, друзья. Пока.